Здарова, бандиты, бандитки, а также их родители. С вами снова я, Бобруха, и сегодня у нас очередной токсик. Давайте посмотрим, что на этот раз у нас получилось. Что нам сказал новый Токсик. А, кстати, он адрес так и не прислал, в личку так и не отписался. Поэтому судите его сами в комментариях, не забывайте пожимать лайкосы. Спасибо вам за просмотр. А с вами был Бобруха. До скорых встреч. Пока-пока. Да шо ж ты у на подсосе постоянно? А? Какой прекрасный денек! Птички поют! Что ты матерись это? Рот свой закрой, блять, у Че, серьезно, что ли? На подсосе стоишь там. Серьезно, что ли, закрыть? Блять, Или один ты один сейчас один пошутил? Раз, конечно, а -а -а -а. Ладно! Ладно, ладно! Ладно, ладно! Ладно, ладно. Серьезно что ли? Тебе адрес выслать? Нет, блять, не серьезно. А? Тебе адрес сможет выслать? <связать> Слышишь, ты свой адрес блядь, мамки не свои, не. вышлешь, нахуй. Не серьезно не блять, что ли? Видос, а -а -а. Все ну, ладно. ну ты же один ладно. на один. Ладно, ладно, можешь, ладно. Дайте тяжело, ладно, ладно. Дай один на один. и в игре и в реале один на один, блять, трахну. Ну так я же тебе говорю, тебе адрес выслать вот где приедешь димон ты где там <сосмотра> же okay. дай знать ты? где ты находишься дай знать давай распробуем она будет благодатная <сосмотра> дает, обещал. Обещал. я как раз с волгограда Пусть, чувак ось ось ось ось хорошо пришлешь а мне в личку